Блять, ебучее утро опять будут ебать в жопу. Снова лезть в ебучего Диссиптикона. Братик! В интернете полно роликов со всякими животными. Ого! Читаю игру, блять. Больщик, мальчики походят на качков, игра вношечки плавно переходит на улицу, че ты стульешься. только посмотрите, я пять придурков из класса озвалилось, а в то время как из класса Б только один я. У тебя с головой все в порядке. It's the fucking удар. Вот это удар. think this is a Учусь на героя в академии Юэй. Приятно познакомиться. Видория! Зачем так жестоко? Сестрица, ты давай, завали Асту сегодня. Дурюха, ты что говоришь, Люция? И ты туда же? Ты смысл хоть понимаешь? Капа? Посмотрите на этих людей. И скажите мне, кто из них свободен? Свободен от долгов, от волнений. Эс Этот раз я тон тон тон потому что тон тон тон тон и уже готов принять. Недопустимо. Ты барабан. Мы состоим в кружке бумажных самолетиков. Вперед, самолетик! Вперед, телеграммой! Да не блядь, блядь, да не пали, телеграммой! Положим тебя бездольна, Стали другими дела, стали со мной, Джоджа очень хорошо помогает поставить речь. Я Феадолай Кью для станет для вас просто обычным словом, как, например, никотина, медадонин, денуклеотит, вас I rock rock's the wind get you don't stop